Переживающий острую нехватку в живой силе армянская армия прибегает к вынужденным мерам. Как стало известно Дэй Ас, молодых армян загребают прямо с улицы и насильно загоняют на фронт. Yeah. <laughs>